Всем-всем привет, ребята, с вами Дима, и сегодня мы будем проходить 5 ночей с Фрайди Security Бридж или же FNAF 9. Я, конечно, понимаю, что я FNAF прохожу не по порядку, но это, наконец-то, игра вышла. Ну, вышла она давно, просто я, наконец-то, ее купил. Так вот надо было выразиться. А... Я купил ее, а почему именно купил, а не пиратку скачал? Потому что... Могут не работать некоторые настройки. Вот. Поэтому из-за того, что я не купил, могут быть проблемы. Это уже второе, вторая попытка по записи видео. В прошлый раз у меня не получалось записать, потому что в театр. Я был ночью. И меня улегли уже спать. В общем-то, Нажимаем играть, новая игра, предупреждение. And boys and girls, Наши вот аниматроники, новые 288 фпс пока что На сцену выходит Интересно, на кого будет интересно смотреть на обычных тех а аниматроников, которые в в во ФНАФ 1? Мне вот это интересно. Так, Роксана, э Чика Гламрок, Фредди Фазбер, э и Монти, короче, я в прошлый раз э, не знал, как, как, как его зовут. О -о -о. Обнаружена угроза. Фига себе. А что это за угрозу там нашел ты? Безопасный режим. Интересный какой безопасный режим после сбоя. Пора выступать. Цикл зарядки не завершен. Погоди. Графика, полноэкранный. Где у нас здесь. Я где-то что-то видел. Погоди. Управление. Вот. Включить чувствительность. Вот так вот. Чтобы хотя бы можно было управлять. И кстати, да, ребята, у меня в настройках почему-то графика невозможно поставить на R RTX. То есть mm -hmm. трассировку лучей. Я не понимаю, почему у меня видеокарта RTX как бы... Кто сказал? Я это я, и я здесь внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Okay, Ладно, слушай, я пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Дук на животе, это предназначено для, для больших праздничных тортов и пиньяд. это не место для игр. Ре реально без лагов. Прикол. Ну, возможно, уже пофиксили баг с этими. Сканирование завершено. Как странно, твой профиль... Гостя мне не знаком. Кто ты? Короче, э, у меня не лагает на ультрах. Наверное, разработчики пофиксили баги с оптимизацией, либо это у меня такой мощный ком. Но, но знаете, скорее всего, это первое. Ну, там, где эти пофиксили эти с производительностью, но я не уверен. Я Грегори. Я сообщу об этом главный офис. Даже пока подключение, мне не удалось подключиться основной сети это она она отключила тебя она не позволит тебе вызвать помощь пока она не найдет меня О, кто ищет тебя твоя мама я слышу шаги она пытается меня поймать. Вообще ты можешь говорить не так громко. А ты сам так говоришь громко. Возьми, это сравнивание часы фонсфрейди. Как бы Грегори сам громко говорит на самом-то деле. Я вот, ну... Это я прям слышу. Это было. Я отправил тебе зашифрованное сообщение. Чего он такой нервный? Привет, Григорий, это я, Фредди, я провожу тебя до главного входа, однако я не могу покинуть эту комнату, тут есть кнопка, которая открывает сверху шкаф, но я запрограммировал ее не замечать, она должна быть где-то рядом. Ну вот она. Окей. Отлично, Григорий, в ремонтом помещении есть сшатанная штрафа, вентиляция, тебе нужно проползти. Через систему вентиляции и выпустить мне снаружи. Здесь довольно темно. No Там ничего не страшно, делать все получится. Ребята, дверь из F1. Так, бежим. Нажмите и удерживайте E для сохранения игрового процесса. И это займет некоторое время, так что не зевайте. Я хочу побыстрее дойти уже, потому что... Ну, подальше, потому что... Ну, я второй раз дохожу оттуда, куда, куда мне надо. Надо здесь текстуры увеличить. Ты Сегодня великолепно выступила, спасибо. О, твои Ты... Ты... волосы прекрасны, твой волос, хвост прекрасен. Все смотрели на тебя, все любят тебя, все хотят быть. бой ты лучше спасибо ты лучше я лучше я лучше и фанаты сейчас не на тебя смотрят я знаю ну не все но а есть такие бежим бежим Походу они уже выходят из строя Чика там на хитаре своей. Классик гитара раньше была у Бонни. Прикол, том, что... Ага, вот Чика. О, на выход. Люди джентльмены, благорин, вас за понимание и надеемся, что понравилось вам на ваше наше шоу. Фредди с группой довольно сильно устали, но они скоро вернутся. На следующей неделе, после нескольких дней планового техослуживания, ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные очки, купон... Стакан надо юридический документ, освобождающий нас от ответственности за все происшедшее с вами в ходе визита. Желаем прекрасного вечера и с нетерпением ждем вас снова. Так, а сейчас нам надо посмотреть, что здесь происходит. Себе что там происходит. Мне реально интересно, почему у меня RTX не работает. Это вот здесь да происходит? Уровень доступа 5. Роксана Вульф, Роксана Волк. Слушай, она там до сих пор стоит, да? А, смотрит на себя. <свы> Интересно. О. Привет. Да-да-да-да-да. Тебе понадобится пропуск фотографии, чтобы открыть дверь. Прости, я думаю, что он у тебя уже есть. Скорее всего, он можно найти у прилавка с, с едой. Так. Ну, давайте пойдем сюда сначала. Что здесь? Найти пропуск фотографии в Ох, нифига себе, так немножечко подлогнуло, но все страшно произошло. Один бесплатный о. Фотопас. Не значит. ой давайте посмотрим. Может быть это как раз, кстати, и пропуск. Пропуск фотографии. Теперь вы, выпусти меня, пожалуйста. Так, что подожди, это же не... Это же с Роксаной. Это же не с тобой, Фредди. Ты думаешь, что сработало? сработает? Сработает? что как-то я сомневаюсь. Причи, прикол. Так держа сюда, что у тебя все получится. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда. О, назад в полость моей груди. Время еще есть. Нам нужно поторопиться. Если я меня заметит, я отведу назад в мою комнату. Я пройду тебя к главному ходу через типческие кори коридоры. Это самый безопасный путь. Okay, Ладно, но смотри can't... лучше под ноги, не хочу, чтобы меня раздавило и крути во все сиську. И, эм... Ой, блин, я забыл, что там надо сделать. Йо, я, я даже не прочитал, я вообще. Так, проблемная уже с текстурками. она Давайте посмотрим, что у нас здесь. Я бы сразу тебе текстурку на время рабочей дверь закрыл. Да? И найти двери своего. Вас... Погоди, погоди, погоди, погоди, погоди. Я хочу посмотреть всех. А, ну там Чика все еще угорает. Sorry, tour, так, это FNAF 2. А может быть это комнаты... Это может быть это комнаты старых пиццерий. Может быть, если бы мы туда бы вошли, там был бы FNAF первый, кстати. Ну, типа как сырия э, такая, знаете, отдельная. Это у него глаза так светятся, нифига себе. Окей. Вообще что-то. Видел? О, а я знаю... Прыгать нельзя? Привет, бот. И... Эй, малыш, ты тут скажи, она внизу, мы должны не вернуться. Не волнуйся, Грегори, даже если она заметит, ты будешь со мной в безопасности. Она не позаподобна, что мы путешествуем вместе, однако нам все равно стоит подальше, и на... не стоит попадаться и Не стоит попадаться ей на Захар. Они отправят в мою комнату, и мы не успеем добраться до, до полу. Я чувствую, что у нас сломано. Я, я чувствую, что с тобой что-то -то не так, я отведу тебя медицинской помощи. Нет, на, на это времени, я в порядке. Води в мету. А, ладно. Уи! Уи! ты отключился по полной, твоя система доходит из теперь специалисты ограничат тебя по питанию говорят, что это мера предосторожности. еще одна проблема на нашей голове а, погоди, может быть сейчас я... Я подачи графика и Почему такое? Сейчас мы на находимся под писцеплексом. Технические коридоры соединяют все аттракционы между собой. Мы можем в пойти куда угодно, верно? Позволяет гольф-мойнтинг, бункер-рокси, все эти места открыты для ботов и сотрудников с достаточно высоким уровнем доступа. Гостям здесь находиться нельзя. Однако твоя ситуация особенная. Почему такое все растянутое? Подгоди. Ну не растянутое, а какое-то, знаете, такое отдаленное. Как-то очень странно. В фразе закончилась энергия, он сможет вам помочь до начала следующего часа. Мне ужасно жаль, цикл зарядки не был позавершён. Тебя дальше придется идти без меня. Да, я свяжусь с тобой через вас сейчас, Фрэнк. Вдруг попадёшь в неприятности. Не знаю. Погоди, мне надо сохраниться и выйти из игры. Что-то здесь не так. Ну, знаете ли, все равно что-то? Оно как-то все растянуто, ну ладно. Ха. Интересно. Ранение продуктов. Ух ты, не двигай себе. Это чика. Это Может быть, мне чем-то ее по получится отвлечь. А, источники шума. Нажмите кет для того, чтобы забивать сбеж... предметы и отвлекать ботов. Не, попадайте... не попадайтесь им на... Погоди, погоди, я, я сюда пришел... Ну что ж, ребята, первый скример. Нихера себе, она быстрая. Полученность достижения. Сюрприз. Фи а, тут даже такие есть. Можете прекрасно мимо. Чтобы вас было сложнее увидеть и услышать, вы можете... Чуть помедленнее это, подбираться к э, аниматоникам. <решит> реально, реально такое. Chico. Это чика, может не удастся ее чем-нибудь отвлечь? Нажать Ctrl для поседания, Пока вы сидите, вам потом будет сложнее найти вас. Синий контр означает, что вы невидимый. Контовка означает, что вас бот ищет в данный момент. Красный контур вас заметит. Это мне насрать. Поякуется пошла. Соси кому-нибудь бега выносливость, удерживать контроль-шифт для бега, точнее, лифт шифт для бега. Никто не может бежать вечно. А ничего здесь нету тут какой-то склад можете мне объяснить почему здесь все уменьшается увеличивается или это ну такая норма Нет, не потерялся, вы на меня напали. Не лагай, не лагай, не лагай. лично, Грегори, ты нашел комнату охраны, там ты будешь без относительной безопасности. Двери секретартируются таким образом, чтобы защищать симпатерионы э, консультированных охранников в чрезвычайных ситуациях, пока двери остаются закрытыми, а они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Приди, энергии осталось всего лишь 15%, они пытаются выбить дверь, как мне откажется выбраться? Сохранять спокойствие. На пути охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу. Так, теперь ты можешь активировать протоколы безопасности. Так, теперь твои часы и фасы включены в видеонаблюдение. Отгляни на карты на часах. Братьки на миникарты, доближающие какие-то там датчики наблюдения. Если видишь красный, и значок тревоги, я приближаюсь к ним. Запасно будет из комнаты Франли в главном... Какое же сложное название. Короче, если будет красный значок, это значит, что кто-то двигается. Ну, если честно, даже значка здесь красного нету, а уже здесь кто-то ходит. Поэтому это все Прикол. А, здесь можно увеличивать, ребята. Здесь можно увеличивать, э, этот, а, короче, здесь можно увеличивать изображение, то есть как зум. Короче, ты просто колюстиком мыши двигаешь и оно увеличивается или уменьшается, наоборот. Прикольно. Использовать переключение между камерами карте, Проверка камерами инструкцию Так, ну там у нас не кончается ничего Перезаписать? Да, перезаписать До сих пор ломится? Нифига себе! Нажать Е рядом с укрытием, чтобы спрятаться от бота Внимание, если бот вас увидел, как вы прячетесь, он может сразу же вас найти. Ну, это понятно. Стоя, о чем мне папки открылись. Экоплесцепликс пройдет с бера закрыт. У меня запуск ночных протоколов. Нас часов. Нет-нет, погоди, <соцентричный> я все еще здесь. Что же мне делать? <соцентричный> мне очень жаль, Григорий, ты упустил свой шанс. Но, надежда все еще есть. Ты можешь сбежать, когда вы. В честь утра откроются за защитные двери. А пока продолжай. Отдвигаться и попытаться не привлекать к себе внимания. От... Если что-то другой выход. Я помогу. Тебе его найти, я обещаю. Чтобы пройти через эти турники, тебе нужно понравиться бесплатный входной билет в Пиццеплекс. такой билет может... может находиться рядом с главным входом. Ой. Нет, нет, нет. С этими лучше ребятами не сталкиваться. Я знаю их. Ой, -ой. Лучше к ним не приближаться. Они, кстати, тпшиваются ко мне. Отличная работа, тебе звезда. Тебе удалось попасть в фойе. К сожалению, бесплатный вход билет не позволяет пройти в пиццерию. Томат улучшения находится в помещении с, с клиентами. Повторный вход за бесплатный. Томат Своя семья ищет тебя, блин. А нет, как бы я тут сам по себе. Наши дружелюбные хроники помогут тебе. Стоять. Нельзя сюда входить. Ух, нифига. А чё так терять? А почему реально? А почему так сильно все растянуто? Ну, наверное, какие-то баги. Be... Не, не забывайте использовать камеры наблюдения, чтобы найти врагов. Камеры наблюдения можно посмотреть на ваш. если фраз Фаз. В любое время в пиццаплекса. Любое время в пиццаплексе. Блять. Ай ай. А можно мне как? Погоди, погоди, погоди, а вот она вышла, да я тут, я тут, я спрятался от тебя, вообще, да. Он зашло на бед, возможный способ встречи из него сходи в в подарки и почти штуковин наши дружили на фильники помогут тебе как-то я не уверен короче нужно сейчас в подарки идти ой нифига себе я сюда залез погоди погоди погоди этим мне нормально Я бы хотел этот RTX включить, но меня не. А тут это еще и ходит. Да можно только сотрудником. посмотреть камеры А ты уверен? А, она там ходит, окей, отлично Ох, нифига себе! Вот это я не ожидал. тихо тихо тихо тихо тихо а, нет, да, да. Yes. Scramble... Да, магнит смог обунуть автомат. Нет, oh, на этот раз... В такой какой-то билет детсад. Uh, детсад. Отличные новости. Приди Ждет... мне в саду. Он находится на балконе этажа спа с помощью соответствующего а то есть у нас дальше будет детсад ребята капут все мы сейчас идем туда нам сохраниться такая здесь самостоятельно игра не сохраняется Нет. Сейчас смотрим, кстати, где она. А, она внизу, окей. Так. ой, -ой. Погоди, а куда нам надо идти первым? Так, давайте подумаем, куда нам нужно идти наверх, ну типа на этаж 2. тебе вот это луна и солнце значит можно сюда да, перезаписать сохранение так ребята что ж это это детс а детсад ребята мы будем Посмотри на пульт охраны в детсаду, ты там должен быть пропуск, тогда ты сможешь меня выпустить. Найти пульт охраны в детсаду. Короче, мы. Фредди, уже будем это делать в следующей серии. А сегодня мы, ребята, заканчиваем. Добрались мы до детсада, и в следующей серии как раз будет детсад, который.. Я, я бы сохранился, на самом-то деле. Можно я сохранюсь? Я, я хочу даже создать отдельное сохранение. Вот. В общем-то, вот так вот. Как-то вот так. В общем-то, всем удачи, ребята. Всем пока.